Добрый день, уважаемые коллеги. Также хочу поблагодарить за возможность выступить с докладом. У нас проводит на базе краево больницы совместно с Кубанским университетом. Уже четвертый год проводится исследования по оценке выдыхаемого воздуха у пациентов с раком легкого. То есть планируем делать такую быструю доступную по цене и быструю для скрининга модель верификации рака легкого. Скрининг рака легкого. Основная проблема сейчас на данный момент ⁇ это выявить ранние формы, выявить клинические формы рака легкого, неинвазивно определить морфологию, возможность имплификации, доступность материала и максимально минимальной стоимости. Сейчас на данный момент основные тренды, которые присутствуют у нас э, в России — это малодозная компьютерная томография, искусственный интеллект для анализа КТ-исследований, лампредс и поиск опухолевых клеток крови, мокроте и других выделениях. Но, к сожалению, на данный момент никакой коммерческой э, модели, э, к сожалению, не было введено в эксплуатацию. Также основные проблемы э, с клинингом рака — Опухолевая клетка, по сути, это клетка организма с нарушенным или измененным метаболизмом, который может также, в принципе, не отличаться от метаболизма нормальных клеток, пока не обнаружили какой-то специфический элемент или химическое соединение, достоверно указывающее на наличие или отсутствие опухоли. Опять же, мы сталкиваемся с трудностями стандартизации воздуха, потому что дышим мы непонятно чем большинство пациентов курят, пьют, принимают какие-то медикаменты. То есть различия, конечно, очень велики. Важно также создание алгоритма зависимости, вариабельности, изменений выдыхаемого воздуха. Большинство научных работ, э, статей э, обычно начинаются с трактата Гиппократа, трактата здоровья, где написано «Атмосферный запахах, сопровождающих те или иные заболевания э, печеночного запаха», сладкого фруктового запаха. М -м. Э, ну и, соответственно, на фоне всего этого мы решили попробовать, ну соответственно, я представляю нашу краснодарскую модель, Идея пришла к, э, таракальным хирургам и онкологам Крайвой клинической больницы номер один у меня Чеповского. Ну и, соответственно, за реализацию взялись Кубанский медицинский университет, кафедра онкологии, Кубанский государственный университет, кафедра аналитической химии кафедра прикладной математики. И э, два отделения Крайвой больницы ⁇ это таракальное онкологическое отделение и таракальное хирургическое отделение. основные предполагаемые э, маркеры, которые можно выделить э, в воздухе, и выделили основные летучие химические соединения, составляющие профиль выдыхаемого воздуха. Ну, на данном слайде они представлены. Основная технология определения концентрации летучих соединений с использованием газовой хроматографии с плавиноизоционным детектором и массометрическим детектором. Первая выбрана газохроматографическая колонка, обеспечивающая наиболее эффективность разделения. Выбран оптимальный сорбент, твердый сорбент, позволяющий концентрировать наиболее широкий перечень летучих органических соединений, и определены оптимальные условия концентрирования. Вот так выглядит вся система. Пластиковый пакет, который надувает пациент. Далее на твердом носителе все это аспирируется, ну и, соответственно, на газоспектметрическом анализаторе все это анализируется. Это характерные группы пациентов, здоровые пациенты. Мы выбрали на данный момент. Здесь представлены по 75 пациентов больных и здоровых. Больные это уже с верифицированными заболеваниями. Вот. Почему здесь небольшое количество представлено, потому что это, в принципе, пациенты, которые уже обликованы в статьях. На данный момент у нас уже набрано где-то около 2000 а, пациентов. Ну и, соответственно, ой, простите, соответственно первые результаты а, данного исследования. Это определены на хроматограммы проб выдыхаемого воздуха с пациентов с, э, с, с онкологией легких и здоровых людей. То есть видно уже как бы довольно как бы, достоверное различие. Это представлены э, больные и здоровые пациенты за 30, до 2019 год. А сравнитель, сравнительная характеристика двух методов максимум планетического детектора и пламеноизоляционного детектора. Ну, тоже есть как бы, э, довольно-таки приличные различия, потому что на пламениализационном детекторе мы можем больше маркеров определить. И, соответственно, как раз-таки мы можем представить, на данный момент мы э, отошли немножко от э, определения маркеров на больных здоровых, подумали, как бы... А есть ли отличия какие-то между гистологическими типами опухолей? И, соответственно, после исследований воздуха пришли к выводу, что, в принципе, между, допустим, мелкоклеточным и немелкоклеточным самые большие различия, то есть это видно на наших привых, небольшое различие между аденокарциномой и плоской клеткой, но все равно оно присутствует. Но ну, мелкоклетка наиболее которые больше всего всяческих маркеров выделяешь наша схема исследования анализ пациентов с онкологии легких и здоровых людей анализ данных и соответственно построение диагностической модели с применением нейронных сетей <с XP> нейронная сеть это тоже наша разработка в процессе этого исследования мы создали также прототип прибора электронный нос это определение органических летучих соединений с поверхности кожи. Э, запланирован э, с этим прибором дальнейший набор материалов, набор пациентов, разработка математического алгоритма расчета взаимоотношений э, относительно достоверных величин конституции дыхания, ну, изучение возможности применения более мобильных технологий э, по типу электронного носа, возможно, он меньше, для упрощения процедуры э, проведения анализа. То есть, если, мы, если посмотрите, как у него есть USB-кабель, который подключен к компьютеру, к нейронной сети, и, соответственно, в режиме реального времени мы можем уже посмотреть отличия органических соединений с поверхностью кожи у пациентов, сферифицированного рака легкого и, соответственно, здоровых пациентов. С какими трудностями мы столкнулись? Ложна положительная идентификация. В качестве потенциального антомаркера использованный изопрофилиновый спин, компоненты, хотя же состав пробоотборных пакетов и новый и и компоненты, присутствующие в воздухе рабочей зоны. Соответственно, это компоненты без средств с которыми обрабатываются, в отделении, в лабораториях и так далее. Введение органических ограничений как факторов уменьшающих вариабельность проб. Например, отбор проб не раньше, чем через час после еды или через два-три 2,5 часа после того, как пациент покурит. Целью нормализации конного содержания. Это довольно-таки вот довольно очень сложно у пациентов э, предугадать. Специфичность предполагаемых маркеров относительно легких, алгоритм соотношения, расширение выборки различных возрастных групп. В заключение, хотел сказать, мы оптимизировали условия отбора и подготовки про проведение анализа, проанализировали пробу выдыхаемого воздуха у 75%, у 75% здоровых и 75% с онкологией. Опять же, я говорю, что это те данные, которые уже опубликованы. Были некоторые соединения, содержащие, которых, кстати, здесь значимо отличаются в группах больных и здоровых людей. Сопоставлена чувствительность пламенизационную маску игрометрического детектора по отношению к компонентам из ВДХ воздуха. Как я уже сказал, что маска игрометрический детектор позволяет идентифицировать более, более, большее количество компонентов, ходящихся в дыханном воздуха. И выявлены некоторые ограничения и факторы, которые необходимо учитывать для получения корректных результатов. Ну и наша гордость, конечно, создавшие приборы для параметров подыхания нового года. Спасибо большое за внимание.